Обзор самых лучших, эффективных, но при этом безопасных способов промывания носа у детей в зависимости от возраста и у взрослых. Все устройства для промывания носа, которые будут продемонстрированы в сегодняшнем ролике, вы можете заказать в интернет-магазине aspiratory.rf. Ссылки на магазин вы легко найдете в описании под этим видео. Обзор будем делать в зависимости от возраста и начнем с самых маленьких деток с грудничков. Детям до одного года промывать нос нужно крайне аккуратно и для этого используются безопасные груши или назальные аспираторы. Груша состоит из мягкого травматичного наконечника и собственно основной части, на которую нужно нажимать. Каким образом происходит процесс промывания носа маленькому ребенку? Во-первых, ребенок лежит. Для того, чтобы он не мешал вам это делать, можно его запеленать. Если вы никогда этого не делали, научиться этому вы можете в интернете. Запеленали ребенка, зафиксировали. Желательно, чтобы второй взрослый держал голову ребенка, для того, чтобы она была хорошо зафиксирована. Закапываем с помощью шприца или пипетки несколько капель физраствора в ноздрю ребенка. Нажимаем на грушу, подносим ее к ноздре ребенка и начинаем отпускать, разжимать пальцы. При этом груша начнет засасывать назад физиологический раствор вместе с той слизью, которая есть в ноздре у ребенка. Сначала промываем одну ноздрю, затем промываем вторую. Также для промывания носа грудничкам можно использовать одноканальный назальный аспиратор. Шланг с специальным удобным наконечником мама берет себе в рот и начинает втягивать воздух. В остальном все то же самое, что и с грушей. То есть... Закапываем в ноздрю ребенка несколько капель физраствора и тут же высасываем его с помощью назального аспиратора. Если промывать нос аккуратно, то эти способы абсолютно безопасные и атравматичные. Детям старше одного года, но младше двух лет, нос промываем с помощью все того же одноканального назального аспиратора, но отличие составляет в том, что ребенок при этом сидит. В остальном все то же самое, набираем физиологический раствор в шприц начинаем его несколько капель закапывать в нос, голову можно чуть-чуть запрокинуть назад ребенка. и сразу же после закапывания отсасываем слизь и назад физиологический раствор с помощью назального аспиратора. Мамы часто мне говорят, что при этом назад практически ничего не отсасывается. И действительно если это так, то это говорит о том, что значимого количества слизи в полости носа у ребенка просто нет. Если же у ребенка от года до двух лет слизь где-то глубоко, есть ощущение, что эта слизь стекает в горло и она не вымывается с помощью одноканального аспиратора, вы можете промыть нос ребенку с помощью двухканального аспиратора с банкой, об этом способе мы поговорим в следующей возрастной категории. У детей от 2 до 6 лет при насморке слизь в основном начинает копиться в носоглотке, при этом ребенок может начинать хрюкать. Он может храпеть, он может кашлять по утрам, по ночам. И эту слизь с помощью обычного одноканального аспиратора крайне тяжело оттуда эвакуировать. И здесь лучше всего подойдет двухканальный назальный аспиратор с банкой. Каким образом мы промываем нос ребенку с помощью двухканального назального аспиратора? Этот метод называется метод перемещения. Набираем шприц, физиологический раствор. Если банка маленькая, Например, вот такого формата. У нее объем не больше 8 мл, то в шприц набираем 5 мл физраствора. Если банка повышенного объема и в нее помещается 20 мл, то вы можете смело в шприц набирать 20 мл физиологического раствора. Присасывайтесь аспиратором к правой ноздре. Одновременно при этом в левую ноздрю начинаете заливать физиологический раствор из шприца. 10 мл пропускаете через одну сторону, дальше ребенок сморкается. 10 мл пропускаете через другую сторону и тем самым вы качественно и эффективно и при этом безопасно промываете носоглотку вашему ребенку. Вследствие чего воспалительный процесс быстрее стихает, потому что антигенная нагрузка снижается и ребенок намного быстрее выздоравливает. У детей 7 лет и старше аденоиды и воспалительные процессы в носоглотке, как правило, уходят на второй план. И достаточно бывает просто промыть качественно саму полость носа. Существует несколько способов промывания полости носа. Чаще всего продаются в аптеках и в специализированных магазинах системы для промывания полости носа, на которые нужно нажимать. Но Системы с повышенным давлением, они могут приводить к тому, что слизь из носа начинает, наоборот, попадать в пазухи, попадать в полость среднего уха через слуховые трубы, которые открываются в носоглотке, и вы тем самым можете получить осложнение в виде синусита или среднего атита. Поэтому самыми безопасными способами промывания полости носа считаются способы помощи устройств без значительного повышения давления жидкой. Как правило, это или лейки, или специальные устройства. Я сегодня вам покажу одно из самых эффективных и безопасных устройств для промывания полости носа у детей старше 7 лет. Существуют такие системы, которые состоят из банки. а У этой системы вверху имеется клапан. Он нужен для того, чтобы было удобно наливать в эту банку раствор. То есть, если вы клапан закрыли, вы смело ставите банку на стол, наливаете туда раствор, а закручиваете на банку, собственно, наконечник для промывания полости носа, выключаете клапан для того, чтобы в банку мог спокойно попадать воздух. Далее, вы идете к раковине, наклоняетесь вперед, в бок и в верхнюю ноздрю ставите наконечник, и начинаете постепенно заполнять верхнюю полость носа жидкостью, при этом она самотеком будет вытекать через нижнюю полость носа. Тем самым без значительного повышения давления жидкости в полости носа будет вымываться слизь, лишние микробы и вирусы. Половину раствора пропустили через один нос, половину раствора пропустили через другую половину носа, и лишний раствор можно аккуратно отсморкать. Для промывания носа с помощью такого устройства можно использовать физиологический раствор, но так как это большие объемы и приходится покупать много физраствора, можно готовить раствор самостоятельно в домашних условиях. Для этого вы берете кипяченую воду комнатной температуры, на 1 литр воды растворяете 9 граммов поваренной соли, обычную, которую мы используем в кухне. Данное количество можно отмерить с помощью кухонных весов или взять стандартную чайную ложку, набрать в нее соли с большой горкой и высыпать в литр воды. Размешайте соль и ваш раствор для промывания носа готов. Способы промывания носа взрослым ничем не отличаются от способов промывания носа детей 12 и старше лет и для этого используется все те же устройства. А как правильно промывать нос, вы уже знаете. Покупайте устройство для промывания полости носа в магазине аспираторы.рф. Ссылочки в описании. Промывайте нос правильно, пейте витамины, будьте здоровы. Увидимся. Пока.